Добрый день, меня зовут Долгова Елена я стоматолог-терапевт в клинике Мингостон. в клинике работаю 22 года. Пациенты часто меня спрашивают, как лечить, лечить периодонтит. Перидонтит – это патологический процесс с разрушением костной ткани. Лечение проводится в нескольких этапах и зависит от стадии заболевания. Приглашаем всех в клинику Мегастол на консультации, профилактический осмотр полости рта, диагностику, лечение, которое проводится всеми современными технологиями и индивидуальным подходом к пациенту.